Привет, друзья! Сегодня у нас речь пойдет о вышивке на трикотаже. Это будет не урок, который рассказывает все технологии вышивки от больших дизайнов до малых, от на плотном трикотаже, не плотном. Это будет видеоответ пользователю, который попробовал вышить на обычных трикотажном изделии дизайн, встроенный в машину Browser Novice M280D. Дизайн получился неаккуратным. И когда мне показали результат, я предположила, что проблема связана не с машиной, а с тем, что не соблюдена технология вышивания на трикотаже. И сегодня мы попробуем с вами выполнить вышивку на таком вот простом изделии. Я его специально приобрела. Обычные детские шортики. Ну, собственно, и приступим. Для работы нам понадобится пяльца трикотажные изделия, отрезной и неклеевой стабилизатор гунов 2040, тонкая водорастворимая пленка и клей-спрей временной фиксации. Вот и весь небольшой набор. Отрежьте стабилизатор чуть больше размера пялец и запяльте его. Будет правильно, если вы выберете пяльца в соответствии с размером вышивки. Это позволит вам сэкономить стабилизатор и снизить смещение при вышивании. Нанесите поверх стабилизатора тонкий слой клея спрея и расположите изделие поверх стабилизатора лицевой стороной вверх, так, чтобы на изделии не осталось морщин и складок. Поскольку я бездумно и не пойму по какой причине выбрала для показывания технологии маленькие шортики, то мне еще пришлось прикрепить их к стабилизатору с помощью булавок, так чтобы булавки не попали в поле вышивания. И затем вывернуть шортики, чтобы с изнаночной стороны они не были пришиты. Снова нанесите тонкий слой клея спрея и поверх изделия в районе вышивки расположите водорастворимую пленку. Водорастворимая пленка должна быть чуть больше будущей вышивки. Теперь весь этот бутерброд можно смело размещать в или пялец и начинать вышивку. Среди стройных дизайнов выберите тот самый, который по душе и близко к сердцу. Установите его и с помощью функции трассировка убедитесь, что дизайн четко попадает в определенное вами поле вышивки на изделие. Если вы не в курсе, что такое трассировка в вашей вышивальной машине, то прочтите инструкцию. Процесс вышивки просто понятен. Меняйте цвета, да обрезайте протяжки. Если в вашей модели данная функция отсутствует, хочу еще дать совет. Вышивка с помощью клей-спрея не любит долгих ожиданий. Он все-таки временный и с течением времени теряет свои качества. Посему, решив вышивать, вышивайте. Использование верхней пленки желательно, но не обязательно. Вот, к примеру, на этом материале я вышел дизайн без пленки. Но зато ткань была запялена вместе со стабилизатором. Небольшое наблюдение. Компания Disney настолько боится, что ее дизайны будут неузнаваемы, что везде вставляет свой логотип. Так вот, я не рекомендую вышивать, потому что он практически никогда не читаем. И уж тем более на трикотаже в таком размере. По окончании вышивки с изнаночной стороны обрежьте излишки стабилизатора и оборвите по краю вышивки верхнюю водорастворимую пленку. Кстати, меня спросили, а почему не отрывной стабилизатор? А потому что у него другие качества. Отрезной стабилизатор будет гарантированно укреплять трикотажную ткань, склонную к образованию дырочек, на все время эксплуатации изделия, в то время как отрывной будет оторен и вокруг вышивки могут образоваться вот те самые дырочки. Да, и во время вышивки этот тип стабилизатора ведет себя лучше с трикотажем. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, а если остались вопросы, задавайте.